Друзья, приветствую! Итак, в этом видео у нас подборка интересных фундаментальных проектов, которые с большой прям, вероятностью переживут медвежий рынок и принесут вам эксы в будущем в Уране. Опять же, будем основываться на моем личном мнении. Вы всегда проводите тоже свой личный ресерч, исследования по тому или иному направлению. То есть в этом выпуске подборка проектов из первого-второго эшелона. И, кстати, если вам зайдет подобный формат, то тоже оставляйте комментарии на какие криптопроекты вы хотели бы увидеть в будущем обзоры тоже возьму во внимание будем находить будем искать что-то ценное на этом рынке то есть сегодняшний список это не потенция то есть это не те проекты которые вам дадут прям в ближайший месяц там x100 x50 нет то есть это фундаментальные идеи которые имеют место быть в вашем портфеле и которые однозначно вам принесут профит а какой будем предполагать Конкретно в этом видео мы разберем три проекта, в будущем будем еще больше интересных идей разбирать. Итак, Ragon, это у нас первый проект из этого видео, это фундаментальная идея, которая построена на эфире. Это у нас конструктор для dao организации Что такое DAO? Посмотрите видео, это в общем целая прям сфера. В проекте у нас много построено DAO-организаций, доверие огромное сформировано к нему даже можно посмотреть по твиттеру большое комьюнити, подписано на них других проектов вот, то есть на рынке они 17 -го года существуют достаточно давно пережили спокойно прошлый мигверший рынок я думаю, спокойно переживу текущий, прям изи основал его Луис Куинда, это предприниматель, который входит в топ-30 моложе 30 по версии Forbes также в советниках ребят по Мессари я прочекал, у них Тим Дрейпер это известно всеми миллиардер, крипто, миллиардер, который очень оптимистично называется криптовалюте вот и у которого хорошая репутация на рынке, как бы все хорошо проект фундаментальный, конечно же есть и минусы, то есть то, что у них есть молодые конкуренты, которые уже более продвинутые конкретно по сбору да, организации, но э, Арагон, так как старичок, на нему доверие больше на рынке, поэтому он до сих пор является лидером в этой индустрии, поэтому он имеет э, огромное Вероятно, что он э, покажет рекорды отметки в будущем снова то есть здесь по аналогии с эфиром эфир крутой блокчейн всем известный. куча блокчейнов других есть которые более шустрые более какие-то продвинутые и так далее и так далее есть, тысячи их создаются но эфир до сих пор лидирует на этом рынке потому что у него доверие точно так же и здесь обратите внимание тоже на общее предложение 39 миллионов активов, которые все в рынке, никаких разлогов нет, 87 миллионов капитализация, что достаточно в принципе немного для этого проекта учитывая то, что за ним огромная комьюнити следит, обратите внимание, что они входят в топ 300 44 тысячи человек добавили этот проект в избранное поэтому считаю его интересным интересный график и самое важное, давайте посмотрим по ценам, какие у нас были цены максимальные и минимальные то есть максимальная цена была у нас с 20 долларов 17 июня 21 года и минимальная цена была 1 доллар в мае 12 числа 22 года поэтому как минимум цена вернется я считаю прежним отметка есть у меня такая чуйка Итак, так следующий динозавр это у нас синтетикс то есть это DeFi протокол который Появился задолго до того, как он вообще начал в принципе хапиться DeFi сектор, фишка его в том, что вы можете абсолютно любые активы, например, такие как акции, опционы, фьючерсы, криптовалюты, драгоценные металлы обвернуть в синтетический криптоактив а внутри сети и дальше ими уже торговать, использовать каких-либо операций. То есть, это такой технический фундаментальный тоже проект. То есть здесь идея непростая, и как оказалось, она востребованная и привлекла тоже много фондов, большое комьюнити. А конкретно какие фонды здесь у нас? Находится. Обратите внимание, это Coinbase Ventures, Anomaly Research, Paradigm, Spartan Group, то есть хорошие фонды, причем по сайту CoinCryptoRank, здесь мы видим их 13 фондов. Правда, есть еще фонд Threes Arrow Capital, но он уже засканился, все равно обанкротился. Но не суть, в общем, проект фундаментально сильный, тоже сильный претендент к тому, что показать иксы. Это первый в таком роде вообще в принципе проект со своей идеей. То есть пиковая цена у них была 28 долларов, цена была минимальная 1 доллар 44 цента. Капитализация мы видим, что 476 капитализация объем, опять же по статистике Coin Market cup она может плюс-минус где-то быть неточной. Они также прошли аудит у такой компании как Slow Mist и большая тоже аудитория следит за данным стартапом. ICO у них было еще в 2018 году, то есть цена была на тот момент 67 центов, то есть сейчас они фактически торгуются в наших x то есть если покупать, то однозначно частями, то есть не заходить сразу полностью во все, на все деньги в актив, то есть тоже следите за ценой, но цена сейчас плюс-минус это уже привлекательная для покупки, тоже обратите на это внимание. Ну и третий претендент для портфеля это Maker, ребят, то есть я бы сказал это мощный DeFi проект, Обратите внимание на DeFi Pulse, то есть DeFi Pulse это конкретно агрегатор, который отображает капитализацию всего DeFi рынка и проектов. То есть в протоколе данным очень огромный объем ликвидности, то есть 7 миллиардов долларов. В чем вообще прикол этого проекта? По-простому так постараюсь объяснить, то есть это, ребята, у нас современный ломбард или даже банк, можно так сказать, который работают по следующему принципу, то есть вы, к примеру, получить кредит в То есть у вас разумеется их нет этих денег этих стейблкоинов, но у вас есть эфир эфир вы продавать не хотите потому что вы в него верите вы знаете что он будет расти и так далее и прочее но при этом вы можете отправить в протокол эфир и получить замену стейблкойн да и дальше уже его использовать для каких-то своих а, целей то есть спустя время вы возвращаете данный стейблкоин и забираете уже обратно свои эфиры. То есть по факту очень удобная штукенция, реально. Используется данным протоколом много компаний, к тому же основной продукт у них, главная разработка, это стейблкоин. Да, и по сути всем известный, популярный стейблкоин, децентрализованный, самое важное подчеркну, тому все мы так доверяем. Поэтому MakerDAO это очень мощный проект, ходит он в практически в 150, о, вернее в 50 топ, 51 место по Coin Market Cap. Огромная аудитория следит за ним, как в твиттере, так и добавили в на данном сайте. Все активы в рынке 97%. И цена очень привлекательная для покупки. То есть не смотрите на цену, которая сейчас в районе тысячи, а вы смотрите на объем, то есть всего монет практически 1 миллион. Как бы это нормальная цена для данного актива. И, и сейчас, я считаю, цена очень смаченная для того, чтобы уже накапливать данный актив для своего инвест-портфеля. То есть если не знаете, куда вложить, то это... Отличный актив для того, чтобы его прикупить в свой долгосрочный портфель. Давайте посмотрим, какие фонды здесь стоят за данным проектом. А Их реально очень много. То есть, начнем с того, что это Андерсон Хуровиц, Electric Capital, это у нас Фенбуши Капитал, Пантера Капитал, в общем, Poly Polychain Капитал, очень много семи известных фондов стоят за данным проектом, который тоже имеет активы Мейкер Дау цена реально может присвоить До 10 тысяч долларов дойти прям изи Поэтому мое мнение, что это три Хороших фундаментальных проекта Которые купить прям не будет ошибкой И однозначно я считаю, что здесь вы заработаете Конечно, на данном рынке Очень много других смарт-идей интересных Которые мы обязательно будем изучать Ковырять Если у вас уже сейчас что-то есть на примете То пишите в комментарии Будем тоже на это делать обзоры И находить интересные идеи тем временем подпишитесь на канал, подписывайтесь на мой телеграм-канал, там всегда оперативные новости от ютуба. И до новых встреч, новых видео. Ставьте лайки, всем пока.